Всем привет, таки, друзья, с вами, как всегда, Мугивара. Недавно вернули дуэли, а я не смог записать вчера видосик, поэтому сегодня мы будем записывать на новой карте Змеиные Кольца. Вчера была топовая карта, но сегодня чуть похуже, но в целом это, ребята, ищ, э, еще не конец. Будет целую неделю этот режим, и обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, так как сейчас я буду играть тремя легендарками, и настолько легендарными, что... Uh, прям с превьюшечки, скинчики подходит. Выберем, пожалуй, uh, то, что нам подходит по гаджетам, гирсам и тому подобное, uh, и скажу, что это впервые, кстати, моя рубрика на канале, где я что-то пытаюсь сделать именно типа в каком-то другом стиле, не просто uh, что-то такое обычное, а вот прям именно какая-то тематика. Вот это мне интересно ново и открывает новый кругозор. В общем, каточка, полетели. Играем против Бобула и Дерела. Не знаю, что это за пик сторонники. Я, я, я на Леончике. Леончик это вообще супер тема. Здесь особенно с гаджетом можно прям э, такие движухи выполнять. Вот. А особенно здесь Ворон заходит. Спайк тоже самое, но чуть-чуть э, похуже. И, кстати говоря, насчет кубков. 900 кубков, как вы заметили, 900 кубков пошел, и это высокие э, трофеи. Вот. Высокие трофеи, и это 30-е ранги. На самом деле у меня на Вороне, и на Леончике 30 й На Спайке 29 я не смог добить, потому что я, как вы знаете, бот и слабак. Итак, у нас, мы выиграли бо, и остается у нас булл. Бул прям таки усердно на нас давит, прет. Какой-то он странный. Думает, что сейчас выиграет, просто вплотную и убирает. Я не знаю, что, что у него в голове было. У нас остался Дэрил, я его пере... спокойно переиграю э, вороном. Просто подлечу, если он на меня слетит. Так, так, так, так. И просто ставлю гаджет, защищаюсь и выигрываю этот матч просто на одном леоне. Но это так неинтересно. Погнали в следующую каточку. Кстати, здесь квестик есть. Надо обязательно пройти его. А, погнали в следующую каточку, потому что так неинтересно, реально. Нам надо что-нибудь прям до конца пройти. Так, так, так. Бо, ворон и Сэм. Вроде бы я слышал, что Сэм здесь довольно-таки сложный персонаж. И он очень сильно прям раз... подгорает пуканы. Ребятам разным. <laughs> вот. Но не знаю, я впервые играю против Сэма сейчас. Ну, точнее, сейчас сыграю против Сэма. Сейчас против Боб попробуем сыграть. Вот прям на нас бычит какой-то прям резвенький. Боб попадает не умеет. Не знаю, какой-то неопытный. Обыгрываю его по IQ, мансами и там подобное. Да-да. Бот умеет еще и думать. Или просто. Или просто это скилл. Задротство. 50 тысяч кубков не просто так капнуть. И смотрите, здесь какой маневр жесткий. Оп. Я думал его обмануть, а в итоге нет. Меня обманули. Я, я тут как... Блин, гаджет поставил еще. Так, ворон на ворон. У меня нет ульты, а у него есть. Вот это самая главная проблема. Мне это вообще не нравится. Так, он по мне задевает. Я вообще его не вижу. Я просто я умираю. Я не знаю, что мне делать. Я против. Я против Ворона и Сэма на спайке. Я не знаю, что делать. У меня даже гаджета не осталось. Просто впустую три тычки выпуливаю. Что... что мне делать? Так. Так, одна тычка осталась. Мансит, зараза. Фух. Залетел он 2500. Найс. Но у нас еще Сэм. Это очень сложный персонаж довольно-таки. Это как... Он сейчас просто притянет своим гаджетом. И все. Надо как-то... где он я не понимаю вообще очень сложно сейчас играть потому что он в кусте а я на виду он может выполнить свою ульту и все я, ум, я умер просто буквально ему просто зарашить и все так он промахивается что он делает ребята что он сделал сейчас только что мы выиграли просто на удачи или просто на ошибке противника ну, это, ребята, вторая победа. Я не знаю, Сэм какой-то, прям реально ошибся очень сильно. Я тут немножко в шоке, просто, реально. Давайте погнали в следующую карточку. Третью, прям надо выиграть. Вот очень хочется. Так как у нас три легенды. Надо три матча и. подобное. Так, Сэм первый, Тара и Шелли. Очень противный пик, не знаю. Так, Сэм взлетает. А, ну так вот. Ну да, согласен. Это просто невозможно прет на меня. У него 8к хп, вот что я могу сделать. Затягивает. Я еще на автоатаке жму, бесполезный свой гаджет. Ужас, что я делаю? У нас остался один спайк. Ну, здесь не знаю. Мне кажется, здесь там уже поумнее будет. И просто притянет меня в любом случае. Ну вот, просто кидает ультой. Но ну, это неинтересно, ребят. Ну, Сэм, 8к хп еще и с ультой. Ладно. Вообще, какой-то бред. Хоть ноунейм. No 18 тысяч. качал Сэм и ходит. Хвастается. <laughs> так, Ворон, Роза и Газ. Странный пик. Довольно-таки Газ здесь, в кустах. Ну, слабо, мне кажется, будет отыгрывать. И смотрите, главное главная фишечки, если вы э, запу, не, ну, то есть хотите обмануть ворона, просто не едите сначала, он боится вас и просто подождите некоторое время и все, вот так вот залетайте, как я вплотную, вот и все, больше ничего не надо, просто некоторое время сначала подождать и все так, ну против розы я не знаю, что мне делать это довольно-таки что я сейчас сделал? Ай, не хватило. Тысяча урона. Я одну тычку промазал. Так, ну на уровне я на гаджете ее вывезу, мне кажется. Он прожимает гаджет, я тоже прожимаю. Так, улетаю. Второй гаджет содит. Так, мне тоже надо потратить, иначе я проиграю. Не смотрите, просто газ, мне кажется, будет чекать, чекать, чекать, чекать до посинения и все. Он ничего не сможет сделать. У него тем более тычки медленно летят. Вот, точнее, копится. Ну и летят то же самое. Кстати, он даже у себя на базе чекает. Так, тычку дадим. Просто уворачиваемся от его пулик и все. И залетаем. Вот и все, ребятки. Три вина подряд. Почти что. Ну ладно, там один раз проиграли. ну Ничего страшного. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем дачки, всем пока.